Привет, психопаты! Знаете ли вы кого-то, кто борется с депрессией? Или вы сами боретесь и не знаете, как отличить свою печаль от депрессии? Вот признаки того, что кто-то вырос с депрессией. Во-первых, они думают, что во всем виноваты сами. Винят ли они себя в каждом конфликте в отношениях? Это благородно – считать себя ответственным за проступки, которые вы совершили в прошлом. Когда несогласованный добродетель может быть столь же разрушительной, как и вообще не сталкиваться с конфликтом. Согласно исследованию, проведенному группой психологов во главе с Роландом Заном, склонность к самообвинению встречается более чем у 80% пациентов, которых они обследовали. Аналогичным образом, 85% людей, участвовавших в том же тесте, считают, что с этими эмоциями самообвинения труднее всего иметь дело. Хотя вам может казаться, что вы берете на себя ответственность, обвиняя себя, вы делаете прямо противоположное. Вы бессознательно оберегаете себя, не будучи уязвимыми к своим недостаткам. Вместо того, чтобы винить себя, вы можете найти специалиста, с которым можно было бы поговорить об этих проблемах, если они у вас все еще проявляются. Номер два. Испытывайте физические боли без явной причины. Жалуется ли ваш друг на случайные боли и боли без ясной причины? Если да, то это может быть признаком того, что они пытаются сигнализировать вам о своем внутреннем состоянии. По словам Джули Фраги, доктора психологии, связь между физической болью и депрессией более распространена в азиатских культурах, поскольку они, скорее всего, описывают депрессию как боль в своем физическом теле. Эти симптомы проявляются в виде снижения переносимости боли, невыносимой усталости, головных болей и беспокойства в желудке. Если у кого-то есть эти проблемы в любом случае, хорошо бы поговорить об этом с врачом. Номер три – гнев и истерики. Хотя гнев не так распространен, как стыд и низкая самооценка, он может быть необычным, но явным признаком людей, страдающих депрессией. Депрессию часто называют гневом, обращенным внутрь, поскольку она отражает чрезмерно критический голос, из-за которого вам трудно преодолеть снижение самооценки и стыд. Чрезмерный гнев заставляет ваш разум думать о негативе. Это не только усугубляет тяжесть депрессии, но и может проявляться как внешнее проявление из тех эмоций, которые создают порочный круг, когда вы причиняете боль важным людям в вашей жизни, когда они вам нужны больше всего. В-четвертых, они были изгоями. Испытывают ли они трудности в общении с другими людьми и поддержании длительных отношений? По словам Джона Качиопа, одиночество звучит так же тревожно, как когда мы чувствуем жажду, голод и физическую боль. Он также заявляет, что Американская ассоциация пенсионеров, или ААРП, провели исследования среди американских участников и обнаружили, что около 40-45% населения чувствовали себя одинокими. В последние десятилетия, в 1970-е годы, этот показатель увеличился с 11 до 20%. Но что вызывает это и как это вызывает депрессию? Одиночество вызвано многими факторами, такими как наследственность, наше окружение, обстоятельства и наши отношения. Отсутствие социальных связей также может опустить вас, усиливая ваш критический голос. Чтобы помочь одинокому другу, отправьте ему утешительное сообщение или позвоните. Даже если поначалу они не захотят брать трубку, вашему другу будет приятно знать, что вы всегда рядом. Номер пять. Отсутствие мотивации. Неужели у них нет мотивации вставать с постели утром и идти в школу? Отсутствие мотивации может помешать вам достичь своих целей. Отсутствие мотивации здесь не главная проблема, а скорее глубинная проблема, которая в первую очередь приводит к тому, что вам не хватает мотивации. Вы застряли в ситуации, в которой предпочли бы не оказаться? Чувствуете ли вы, что не можете посвятить себя чему-то одному? Точно определив основную причину отсутствия у вас мотивации, вы можете разработать план действий, чтобы стать лучше, например, улучшая себя небольшими постепенными шагами или выходя из плохой ситуации. И номер шесть – они выражают безнадежность по поводу своего будущего. Чувствуют ли они, что им не на что рассчитывать, потому что они чувствуют себя застрявшими в колее? Это может быть депрессия безнадежности. безнадежность. Лина Брамсон, профессор психологии Висконсинского университета в Мэдисоне, говорит, что многократное воздействие воспринимаемых неудобных обстоятельств и негативных стимулов приводит к чувству беспомощности. Эта беспомощность, в свою очередь, может перерасти в негативное мировоззрение и депрессию. Многое из этого связано с тем, как работает наш разум. Если ваш разум предполагает, что спор со знакомым – это произошло из-за ваших собственных недостатков, из-за чего они никогда не захотят общаться с вами. Поэтому, разрушая вашу репутацию, вы, скорее всего, будете страдать от беспомощности. С другой стороны, если вы считаете, что их раздражительность носит временный характер и не приведет к реальным неблагоприятным последствиям, вы не будете затронуты так сильно. Если вы все еще испытываете трудности сегодня, мы надеемся, что вы сможете найти немного позитива в мелочах, будь то ваш питомец, прогулка в парке или милые люди в самых неожиданных местах. Можете ли вы иметь отношение к чему-либо из того, что обсуждается в этом видео? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Как всегда, использованные ссылки и исследования перечислены в описании ниже. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с кем-нибудь, кто, по вашему мнению, может принести пользу. Береги себя и, как всегда, суперспасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.